Ребят, всем значит снова здорово, с вами еще раз на связи я Ванек, и мы с вами правда начинаем проходить Storyteller, это игрушку и делать свою историю. Запускаю первый раз Storyteller, поэтому как бы Storyteller первую историю книга о том, как сочинять сказки. Ну идем. в вступление В конце этой книги Корона, ей вознагражда... награждают только лучших сказочков на свете. Все страницы чисты, есть только название. Ваша задать заполнить все страницы уникальными сказками. Закончить книгу и скажите что вы достойны с... звания сказочник. Жизнь и смерть. Глава первая. Любовь. Так, Адам сперва один, походу, находит любовь и умирает счастливым. Э -э Адам, так... Сначала один, потом Адам встречает Еву, потом Адам умирает. И, а, я думаю, что можно из с Евой, Ева потом. Сердце. Ева умирает с разбитым сердцем. Эм, ну, первым делом, любовь, конечно. Адам любит Е... Нет, Е... е... Да Адам, первым делом, любит Еву, потом... Эм, смерть, так, эм... Адам умирает, а Ева грустит. И потом в итоге смерти, ну и Ева настигает. Все, получилось, блядь. Это вторая история. Это только первая глава. Так, и по смерти. Встреча с призраком любимый человек. Так, значит, смотрите. Не, не, не, не, не, не, не. Первым делом любовь Ева влюбилась в Адама. Потом Ева умерла, Адам плачет, и потом... Как? Блин. И потом <соценно> Ева сюда прилетела, и Адам умирает. Так, встреча с призом. Не, не, потом любовь. Эм, Адам скучает по Еве. И вот, Ева выжила. Как? Спрашивается. А я не знаю как. Это тут вообще смысла. Разбитые сердца. Глава вторая. Выздоровление. Разбитое сердце исцеляется. Так, свадьба... Леонора и М -м нет, пускай вот Леонора и Эдгар любят друг друга, так М потом смерть эм Эдгар умирает, а Леонора тут и потом снова свадьба эм Леонора встречает Бернарда и все, Ни единой смерти э и не единой смерти, Но это потом мы, короче, пройдем до обзадания. чудо, разбитое сердце исцеляется, так это первое дело свадьба. Изабель, эм, любят друг друга, так, м эм, потом, смерть, ну, эм, Леонора, и тут Изабель, так, разбито сердце исцеляется, так, потом, э, опять, эм, оживление Леоноры, и потом опять снова свадьба Леонора и Изабель, вот так, что ли, блин, разбито сердце исцеляется, смотрите, как было прикольно, честно говоря, и следующий глава третья. Не везение. Все отвергают Эдгара. Так, свадьба эм, Бернарда и эм, Эдгара. не, не нет, нет, нет, нет, нет, нет, стоп, свадьба, а, такой, потом, потом тут же опять нет, свадьба, так, Эдгара и нет, но она не любит его, эм, так, Свадьба потом идет эм, Бернара и Изабель. Нет, они не любят друг друга, ненавидят буквально так. Так, э, ну ладно, так. Э, потом идет... Нет, смерть, так. Эм, Леонора и над ней ревет Бернард. Эм, так, эм, потом опять свадьба идет. У меня так такое возникает. Смерть даже идет. Эдгара, и над ним ревет Бернард. Так, стоп. А, ну и потом идет опять свадьба Бернарда и Изабель, что ли? Блин, нет. А, тогда какой хрен? Тут все отвергают Эдгара. Не, надо наоборот, так было бы. А какого хрена я тут должен сделать, а? Чу? Так. Все отвергают Эдгара. Так, ну, верно. Ладно, тут сначала... Эм... Эм, тут можно вс ⁇ менять как угодно, как душой угодно. Так, все отвергают Эдгара. Так. Эдгар? Нет. Потом идет опять свадьба. Эм, Изабель. И... Чё? Бернар? Нет, Бернар не любит. Так. Все отвергают Эдгара. Так, Эдгар. Ну и чё? Эдгар. А, блин, понял. Перестань. Так, Эдгар. И... Нет. Потом идёт свадьба. Эм, свадьба, свадьба, свадьба пела, блин. И... Так. Это надо, чтобы... А, я, кажется, понял. Не, не любят. Блин, как это сделать, чтобы все отвергали Эдгара? Так, о, блин, Эдгар на Бернаре, так, потом Эдгар сюда идет, и его, эм, не любит Леонора, так, и потом, эм, так, как это сделать? А, может быть, потом смерть Эдгара, и, чё за смерть? Потом смерть Эдгара, так. Все отвергают эдгар так. бернард и Эдгар. Эдгар такой к Леоноре идет. Я люблю Бернара, а она такая... «Э, Ч ⁇ Я вообще-то его люблю. А потом Эдгар умирает, и Леонор такая... «Э, чё, потом свадьба, так. Эдгар и Изабель. Она такая... «Э, не поняла, чё за... Короче, не знаю, как это сделать, но так все отвергают Эдгара, так все отвергают Эдгар, потом идет смерть Эдгара и на его могилу пришел Бер... друг его любимый Бернард. так и потом опять идет свадьба, так Эдгар Бернарда напугал, так же как и Леонору, потом идет так. А, не, блин, да, блин, ну, не, мне, так вообще никакого нет смысла, как взять, чтобы все отвергали одного парня, эм, не, ну, так, а, а что если мы сделаем с вами так, смерть, Эд... так, Эдгара, потом свадьба, Эдгар на Элеонору, а, она такая, а, Ч са? А, чё за? Потом так эм, из-за того и потом свадьба Ле Ээ... Изабель и Эдгара. <сёк> а чё, раз так не может быть и потом свадьба Бернара и Эдгара. <сёк> Нет, так все пугаются его, они отвергают, блин. Короче, не знаю чё. Так нужно смотреть. Я не понимаю, как это делать, честно говоря, не везение. Ну ладно, к этому вернемся попозже. Тут еще много глав еще есть. Привидение, откровение. Так, Эдгар поражает сам себя. А, нет, это я вспомнил. Амнезия Эдгара Зеркало. Эдгар не может вспомнить, кто он. Ну и потом в конце таки умирает. Не, наоборот. Так, зеркало. Эдгар поражает сам себя. Потом... А, потом амнезия Эдгара. И он опять, что ли... Ну, тогда так получается. Ну, не, ну... А, я походу понял, да, как надо тут так. Амнезия... он не помню, кто он. И... Потом дальше идет смерть, Эдгар. Как? Не так? И потом опять, может быть, сидит Эдгар. Блин. На да кошкин. Как? Может, Эдгар поразит сам себя? Нет. Эм... А что если мы поставим так? Смерть Эдгара, потом амнезия призрака Эдгара, и потом... Эм... А, вот так вот даже Эдгар поражает сам себя. Это испугался сам по себе в зеркале, что ли, блин? Откровение, так, отчаяние. Один из отвергает другого. Так, идет все со свадьбы, как всегда, Эдгара и Леоноры. Но потом получается так, что Леонора помирает. И это, собственно, потом идет свадьба. Изабель такая хитрая, хочет Эдгара припихать. и потом Но потом оживление идет. Леонора. И потом опять свадьба Леоноры и Эдгара. А, блин, я понял, походу, как это сделать то Не, это... Это настолько просто, ну, но настолько гениально, блин. Воссоединение. Супруги с разбитыми сердцами снова вместе. Так, свадьба Эдгар и Леонора. Так, эм, свадьба супруги с разбитыми сердцами. Так, потом... Блин, не свадьба, а смерть нужно как-нибудь. Что, Эдгара или Аноры? Так, раз... А что если просто так... Ну, умер Эдгар, ну и что, так. Нет, первым делом свадьба должна быть, потом смерть одного из супругов. Так, Эдгара или Анора. Потом опять должна быть... Эм... И в итоге скоро смерть Леоноры, и на ее могилу пришел Эдгар. Суп... Блин, чё? Не, не так. Потом оживление Эдгара. Э, потом смерть Леонора умирает, а Эдгар такой плачет. И потом опять свадьба, и Эдгар, и Леонора. А, не, блин. И еще потом не надо сделать наоборот оживление потом леонора оживает потом опять свадьба и эдгар и леонора а вот так вот даже блин, это настолько просто трудно но и настолько гениально блин ладно короче вторую главу мы с вами не прошли беда у всех разбитое сердце так сначала все начинается как всегда со свадьбы эдгар и леонора Потом смерть на спае у Эдгара. А не не не не не не. Так. Да смерть у Эдгара и на его могилу пришла Леонора. Так у Леонора разбитое сердце раз. Так потом м -м свадьба у Леоноры. Так у Леоноры не наоборот надо. Блин, было бы вот так вот. Не-не-не-не-не-не-не. Так. Так, у, Эд, у Леонора... У Леонора разбитое сердце, но потом так... С... еще Ещё идёт смерть. Леонора сейчас погибает от... Эм... А Эдгар тоже... Р... Ну, Эдгар чё, все равно. Блин, эти два... Тут нормально надо оставить, а вот это вот можно было бы не... Потом идет оживление Эдгара и оживление Леоноры. И потом, блин, свадьба опять Изабель и Эдгар. Нет, это не получается не так. У всех разбит Так, не, ну первый там, понятно, понятно. Так, потом. А, то есть, смотрите, вот так вот, то есть. Mm. Вот. Так, потом Эдгар оживает такой не смотрит. Так. И.. Эх, у... только у Изабель У Леонора Разбито сердце. Так, ну потом. И Леонора умерла. Так, у Леоноры и Эзабель. Так. Потом опять свадьба идет. Эдгар и Леонор. Не. Не-не-не-не-не-не. Надо вот так, потом... И потом так. Так. Эм, да блин. Как это сделать, чтобы у всех было разбитое сердце, блин? Так, а может быть так? Потом смерть одного из супругов. Изабель, к примеру. Леонор такая на ее могиле плачет. Так. Потом опять свадьба... Леоноры и Эдгара, потом опять эм, смерть Эдгар умирает от рук Леоноры Потом, эм, так Так эм, Только, и потом опять Свадьба, эм, Изабель И, эд... А, не, блин, надо Так, стоп, ребятки Надо, чтобы кого-то оживить Либо Эдгара опа... А, блин, нет Тогда какой смысл в этих предыдущих трех? Так. Как это сделать, короче? Ребят, ладно, будем думать в следующей серии, как сделать подвал. Тут, короче, будет дофига углов, много... Аж целых... М9... Эм, так, аж целых... Так, короче, тут дофига глав, поэтому давайте, ребята, увидимся в сторителере.